Клубники, всех приветствуем! На обзоре у нас самый мощный мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 мм длиной базы 1,70 мм на буксировщике установлен двигатель ванчин мощностью 23 лошадиные силы двигатель имеет объем 622 кубических сантиметров на Моторе установлен электрозапуск. Дополнительно был поставлен аккумулятор. На двигателе также присутствует масляный фильтр, насос. На буксе установлен реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. В стандартной комплектации у нас присутствует усиленная импортная цепочка. Сплошная площадка что под ревер что и под двигатель по желанию нашего одноклубника владимира был установлен ящик в багажный отсек руль на данном буксе будет сниматься на руль мы вывели только кнопку глушения двигателя и газ. Это для того, чтобы нам загнать буксировщик на отправку. Ну и также Владимиру уже до места стоянки его перегнать и прикрепить к нему модуль-толкач. На буксировщике представлена катковая подвеска, мягкая, независимая. Конструкция рама у нас универсальная. Все подвески между собой взаимозаменяемы. Место катков можно установить как подпружиненные склизы, цельнорезиновые колеса, либо катковая подвеска, как сейчас установлена. Также есть поддерживающие ролик гусеницы, так как гусеница тяжелая. Две половинки гусеницы скреплены пластиковыми накладками из ПНД пластика толщиной 8 мм. На каждом мотобуксировщике, выпускаемом нами в базовой комплектации, всегда устанавливается крепление для модуля толкач, независимо покупаете вы с ним или без него. Все органы управления мы продублировали на рулевом у модуля толкач. Это заводка двигателя, глушение и включение-выключение светом. Так как на буксировщике фара не установлена, мы вывели на толкач мощную фару на 50 Вт. Наш толкач имеет лобовое стекло, выполнено из монолитного поликарбоната. Все управление электрикой мы вывели на клемме. Мама, папа. То есть, защелкнули. И все органы управления будут откликаться на Моторе Данный мотобуксировщик уезжает у нас в республику Карелия, город Пудаш, к нашему одноклубнику Владимиру. Владимир любит ездить далеко, возить с собой много, и по этой причине он выбрал запас мощности чуть больше, чем все остальные моторы. Также мы ставим мощные моторы, это двигатель Зонкшен. 460 кубиков либо ванчин 458 то есть по желанию вашему мы можем установить тот или иной мотор данный букс с таким мощным мотором у нас первый но и не последний если вы желаете заказать индивидуальный заказ под ваши цели, нужды, задачи просим обращаться в личное сообщение группы «Мотобуксировщики Железная Собака». Мы вам рассчитаем комплектацию и уже во время с вами общения скажем, что необходимо, что надо, что не надо устанавливать на собаку. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!